Этого? Есть ли какая-то выгода, которую вы можете видеть? Мы well, we, знаем, кто know, извлекает из этого выгоду. Администрация you know, we, we, Байдена we, и эти провоенные республиканцы и демократы в Конгрессе.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 Штатах. И если States, так будет продолжаться, on, все больше и больше людей будут страдать от все more, больших и больших uh, разрушений and more and more по всему uh, миру, в Европе uh, и во всем мире.